Друзья, всем привет! Я снова рад вас видеть, кто заходит в гости на мой канал. И данное видео сегодня будет касаться с чего же начать вообще играть в покер. Дело в том, что сегодня мне пришло сообщение от подписчика или гости канала. Дело в том, что видно скачивают у меня с моего видео, где установка регистрация Покер Старс. И был задан вопрос, реально ли там выводить деньги и все такое прочее. Действительно, PokerStars stars уже давно известен во всем мире, канал Room, то есть мирового уровня. С 2009 года я знаком с этим румом, в принципе, больше я нигде не играю. Иногда вроде как хотелось попробовать в других румах, но все-таки всякие бонусы, привилегии и все такое прочее. Всегда меня удерживали в этом руме и на данный момент я продолжаю играть только на PokerStars. Uh, ну как правильно вообще начать? Вот uh, Человек действительно захотел играть в покер. Что нужно сделать? Uh, как не сделать ошибки, которые, в принципе, я думаю, что многие люди также совершают в начале своей так сказать, ну, карьеры или там, регистрации в покер. Uh, изначально я советую, как и, в принципе, с чего я начинал, это зарегистрироваться на сайте pokerstrategy.com. Uh, сейчас я вам покажу где это и что надо сделать дело в том что в россии буквально на днях стали блокировать данный сайт и просто так в него не зайти с обычного браузера Я опять же рекомендую заходить в тор браузера принципе сейчас как это сделать все покажу так ну что продолжаем скачиваем тор браузер в интернете вот такой значок у вас должен появиться После чего нажимаем, открываем данный браузер, будет несколько секунд он у вас открываться, подключение к сети вам будет предложено. И после чего мы вводим ссылочку, та, которая под моим видео, вот сюда. Сейчас я в принципе это попробую продемонстрировать. Заходим на мой канал, в любом из моих видео, в принципе, там есть ссылка. Так, ну, к примеру, вот крайнее видео, Poker Stars на Android. А, как видите, вот здесь есть ссылочка, копируем ее. Нажимаем копировать и заходим в турбраузер, Нажимаем вставить и жмем стрелочку. Ждем тоже несколько секунд и, пожалуйста, мы на сайте. А, после чего обязательно здесь нужно пройти регистрацию дальше следовать всем. Вы зашли, well в принципе, на сайт. Хоть там было написано, что в России он недоступен, но через торб браузер вас ä, пропустят. Uh, чем полезен этот сайт? Этот сайт... Uh, ну, в принципе, когда вы зарегистрируетесь, вы почитаете, чтобы сильно мне о нем не рассказывал. в принципе, вкратце. Здесь, в принципе, все стратегии, все наработки, все профессионалы, uh, тренировки можете брать э, на этом сайте. Дело в том, что первая регистрация, э, здесь большой выбор покер-румов. Так, новость средики Покерный софт. Э, сейчас, сейчас, минуточку. Можете выбрать. Вот, покер-румы. Э, любой удобный рум для вас, который вы хотели бы играть. Может быть, у вас э, не только PokerStars и другие румы заинтересуют. И, в принципе, здесь э, бонусы изначально. Когда вы делаете первую регистрацию, каждый рум вам предлагает свои денежные какие-нибудь награды. При удачном оформлении регистрации на сайте и прохождении, там, вот я проходил викторину, мне давали 50 долларов. Сейчас, возможно, могут быть другие условия, но просьба к вам обязательно при первой регистрации будьте внимательны, что предлагает вам данный ну, сайт данный рум, в котором вы будете регистрироваться. Именно по инструкции соблюдайте все правила, вводите бонусный код, который вам будет предлагать и получайте э, привилегии от данного сайта. Э, чем в дальнейшем он вам поможет, э, данный сайт, вот, в принципе, я давно тоже хотел сделать видео по поводу этого сайта. Э, дело в том, что э, у меня немножечко опыт не совсем, как сказать, правильный был. Потому что подсказать некому не было. Дело в том, что первый раз я зарегистрировался на этом сайте и выбрал покер-рум, покер пати-покер. Но дело в том, что со временем он мне не подошел, там, не понравился. Хотя, в принципе, большинство игроков тоже в него играют. И в итоге я большую часть своего времени, на практически не знаю, там, 99%, я посвятил Покер Старс. Он мне, в принципе, в большей степени понравился. Но бонусы, бонусы, которые, в принципе, я зарабатывал на Покер Старс, они мне не идут уже в зачет. Дело в том, что если бы я играл на Пати Покер, то мне бы шли бонусы, там очки, что-то такое вот именно от паки Пати Покер. Так как я зарегистрирован на этом сайте, я могу даже заходить, но мне, если вот сказать, что бонусы никакие не приходят. Как я здесь не обращался, чтобы мне перекрепили, скажем, так как у меня пожизненные 212 очков есть, вот так они и будут. А, здесь дело в том, что играя в покер и при, имея привязку к этому сайту, у вас будут идти а, пожизненные Star Points, как вот это называется, ну, скажем так, очки бонусные, где вы можете повышать свой уровень. От этого уровня вы можете смотреть видео, видео по разным категориям и стратегиям покера которые рассказывают разные профессионалы все бесплатно в зависимости от вашего уровня, который будут. вот у меня тут не знаю какой бронза следующий серебро статус так сказать но ну, купить можно всегда здесь его ну как, можно не покупать можно его заработать так что можно еще сказать ну найдете здесь почитаете много здесь полезного более 8 лет наша история здесь, но ну, не, не моя, а именно сайта. Посмотрите, здесь стратегии разные, тут есть обучающие видео, очень хороший форум, который, в принципе, не знаю, тут все, все что хотите знать о покере, но я не думаю, что не только о покере, тут разные есть в мир вне покера, шутки, компьютеры, ТВ и кино, это все как бы обсуждается здесь. В основном, конечно, это покер, друзья разные новости, ну и так далее. Поэтому, друзья, рекомендую перед тем, как начать играть в покер, именно зарегистрироваться ну на этом сайте. Я не знаю, если вы хотите серьезно начать, мои рекомендации начать именно с этого сайта. Так, ну что еще можно сказать, добавить... Я уже не буду рассказывать, это уже дальше идет, как вы будете там обучаться, брать ли тренировки, самостоятельно учиться, это уже другая тема. Смысл в том, что вы, главное, зарегистрировались, начали играть и уже у вас есть привязка, где в случае чего каких-то больших побед, здесь вам будут тоже выплачивать сайт вознаграждения. В принципе, очень хороший и достойный. Так, ну, наверное, на этом все. Не буду задерживать вас. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, кому понравилось данное видео. Поддерживайте. Ну, я только буду рад вам. А, задавайте вопросы. Буду или отвечать в комментариях, или делать а, своего вот рода такие вот подобные видео. Ну, как всегда, я очень рад. Желаю вам удачи и всех благ. И я думаю, что увидимся в следующем видео. Ну, пока.